выключить звук со своей стороны, чтобы не создавать помехи шумовые. Меня зовут Кузнецова Вера, я продукт менеджер компании Ферон, отвечаю за садово-парковое и ландшафтное архитектурное освещение. Сегодня мы о нем с вами и поговорим, также я подробнее расскажу о новинках этого сезона. Для начала несколько слов о компании Ferron. Наша компания уже существует на российском светотехническом рынке более 20 лет и по праву является одним из лидеров. А наш товар известен во всех регионах Российской Федерации и ассортимент компании насчитывает более 2500 оригинальных позиций. Мы предлагаем лучшее соотношение цены и качества, а также лучшую партнерскую программу. Так, скажите, меня хорошо слышно? Я просто вижу, какие-то неполадки возникли. Наш технический специалист сейчас их устранит, я думаю. Так, вернемся к презентации. Первая группа, о которой я хотела бы рассказать, это садово-парковые светильники. С момента основания а, эта группа представляла Следующие позиции — это модели на стену, на подвес, на столб, на постамент и столбики. Двухметровые и метровые. Двухметровые были с двумя-тремя головами, с одной головой. Но в связи с тенденциями рынка мы оптимизировали модели, и уже новые коллекции приходят в данном виде — на стену, подвес и метровые столбики. Перед вами первая часть ассортимента компании Ferron по садово-парковому освещению. Это модели в стиле классика с шестью, восьмью, четырьмя гранями. Как вы видите, они а, выполнены в достаточно классических цветах, в черном, белом и в черном золоте. Есть модели из алюминия и из пластика, не менее прочного. Следующая часть ассортимента – это модели среднего ценового сегмента. Они представлены а, разными видами плафонов а, с разной текстурой и с разными видами крепления. Также есть шестигранники, четырехгранники и новые модели, которые возможно располагать как на стену, так и на потолок. К ним мы вернемся чуть позже. И третья часть ассортимента — это модели средний плюс сегмент и люксовая линейка. В ней также у нас несколько новинок. А, люксовая линейка. Линейка полностью выполненная из кованого железа и является ручной работой. Отдельно хотелось бы выделить модели Optima. Они представлены плафонами на, 20, на 25 на 30 на 35 см диаметром и столбиками различной высоты. Также у нас появились коротенькие опоры для установки ландшафтных композиций, таких, как вы видите на экране. И сейчас я вам продемонстрирую, как выглядят данные шары с лампами RGB. Происходит плавная смена цвета. Также у нас есть лампы с быстрой сменой цвета. На видео, может быть, не очень хорошо видно, потому что слишком светло. Но вы всегда можете обратиться к менеджеру, он вам продемонстрирует. Вот уже поменялся свет, зелененький. Так, мы вернемся к презентации. Перед вами серия «Мадрид». Она представлена моделями на цепи, столбиком и моделью на стену. На стену, как вы знаете, уже стала популярна еще в прошлом сезоне эта модель. И вот мы решили дополнить коллекцию данными а, позициями. Все модель, модели, повторюсь, изготовлены из кованого железа и являются полностью ручной работы. Варианты исполнения на веранде вдоль дорожек. Следующая серия – «Полермо». Данная серия представлена моделями на стену, на постамент, на цепочке и столбиками метровым и двухметровым. Выполнены в черном золоте. И сейчас я вам продемонстрирую модель на стену. Данная модель представлена... Таким интересным плафоном с необычной текстурой. И все детали изготовлены вручную. И во включенном виде. А серия флер стала бестселлером прошлого сезона, и мы решили ее дополнить моделью на постамент. Данная серия в наличии в коричневом цвете и в белом золоте. Серия Ница. Данную серию мы ждем в середине июля поступления. Также изготовлена из кованного железа. Вы видите, как она выглядит в включенном виде. Интересные конструкции корпус светильника, плафон, тоже ребристые структуры. Серия Леон. Выступление также ожидаем в середине июля. Выполнены в коричневом цвете, точнее, даже больше в кофейном. Сейчас вам поближе ее покажу. Плафон с эффектом битового стекла. Такой интересный корпус. Также, коллеги, если возникают какие-то вопросы, вы всегда можете писать их в чат, и в конце вебинара я на них отвечу. Светильники серии «Барселона». Uh, уже давно у нас в ассортименте имеется в черном цвете, и так как эта серия стала очень популярной, мы решили добавить и в коричневом цвете. Uh, серия выполнена в стиле лофт, uh, очень актуальным сейчас. Uh, uh, исполнена из алюминия и плафона из стекла. Серия «Неаполь» также имеется у нас уже в наличии на складе. Это новинки этого сезона. Шестигранный плафон, прозрачная крышка, и выполнены они из алюминиевого плава, плафона стекла. Варианты исполнения столбиков, где-то на ограждении могут быть установлены в таком виде. Серия аликанта. Данный светильник может быть установлен как на стену, так и на потолок. Сейчас он также имеется в наличии, в черном золоте и в белом золоте. Сейчас вам продемонстрирую его поближе. Вот такой интересный корпус в виде паутинки. Матовое стекло. Выполнен из алюминия. Перейдем к группе ландшафтно-архитектурных светильников. Серия Сеул стала очень актуальной в нашем ассортименте. Выполнена она в черном свете. Присутствуют модели на стену и столбики 60 сантиметров. Материал алюминий и рассеиватели стекла и пластика. Варианты установки вдоль дорожек на террасе, на крыльце. Серия «Сан-Франциско» — Эта серия, наверное, многим известна как серия «Техно», но в этом году мы решили дать ей второе рождение, как и многим сериям, по названиям городов, соответственно. И эти светильники выполнены из алюминиевого сплава, плафона из стекла. Присутствуют модели как в черном, так и в сером свете. И в начале июня к нам уже придут аналоги серии сан-франциско в черном цвете это светильники серии торонто с необычным плафоном сейчас я вам продемонстрирую данный образец у нас в сером цвете но уже светильники будут в черном и в включенном виде вот таким образом Также аналог серии сан франциско и Торонто – серия Сиэтл. Они выполнены с, пласти... с матовым плафоном, плафон из стекла в черном цвете. И серия Техно, которая не теряет своей популярности спустя многие годы. У нас присутствуют столбики различной высоты и также модели на стену. Варианты исполнения. Светильники изготовлены из нержавеющей стали и плафоны из пластика. Продолжение серии техно. Модели на стену и на потолок. Из нержавеющей стали и из алюминия. Есть как под лампу E27, так и GX53. Серия киота. Также бывшие техно. Мы их объединили в новую серию. Очень стильные светильники, которые можно расположить, например, на веранде. Серия Бостон представлена бочонками. Данная модель DH0704 также придет к нам в белом цвете уже ближе к августу месяца. Изготовлены светильники из алюминия, плафона, рассеивателей и стекла. И серию Boston мы дополним светильниками а, светодиод, со светодиодами мощностью на 10 Вт и на 15 Вт. Соответственно, в две стороны также они будут светить по 10 Вт и по 15 Вт. Сейчас я вам продемонстрирую одну из моделей. Таким образом будет выглядеть цветовая картина. У нас тут небольшой фрагмент стены, поэтому так видно. Вернемся к презентации. Данные модели поступят к нам в черном и в сером цвете. Варианты расположения могут быть где-то на ограждении даже или при входе, например. Кроме того, светильники могут быть расположены в интерьере. Следующие модели — архитектурные настенные светильники из алюминия и из пластика. Я думаю, что многие модели уже знакомы вам. Модель DH-103 пришла к нам в том году и стала уже бестселлером. Это модель низкого ценового сегмента, поэтому также стал очень популярной. Светильники серии Miami, DH012, DH013, особенно тем, что имеется возможность регулировки угла свечения. Это делается достаточно просто, и способ монтажа также у них не отличается сложностью. Собственно, в этом их и особенность. Светильники выполнены в черном и белом цвете из алюминия. Как вы уже, наверное, заметили, у многих архитектурных светильников нашего ассортимента цветовая температура 4000 кельвинов, так как она является наиболее распространенной. Данные светильники можно располагать как группами, создавая такие световые картины, так и по два светильника, например, и по одиночке на стене, допустим, Здания также могут быть исполнены. Серия Нью-Йорк. Светильник на 6 линз. Замечательная световая картина выходит. Также можно располагать и по одному, и по два светильника. Светильник состоит из алюминия и в черном и белом цвете. Аналог серия Sydney. Светильник с четырьмя линзами. Также могут быть расположены по парам. Серия Melbourne. Новинки прошлой осени. Светильники изготовлены из алюминия, плафоны из пластика, не менее прочного. И мощность этих светильников 12 Вт. Подходит для всех современных экстерьеров и даже интерьеров. Подсветка ступеней. Серия «Чикаго». Данные светильники особенно тем, что имеется съемный светодиодный модуль. И в случае неисправности у нас имеются запасные модули. В течение гарантийного срока можно заменить. Цветовая температура данных светильников 4000 кельвинов. Мощность 5 Вт. Расположение светильников вдоль ступеней, вдоль дорожек. В парках, например. Архитектурные светильники для также подсветки ступеней, но уже с встраиваемым способом монтажа, мощностью на 5 и на 3 ватта, в сером, в черном цвете. В комплекте также идет монтажный короб. Варианты исполнения в парках, например. Светильники для подсветки ступеней из не менее прочного пластика, который... Также можно располагать и на улице, потому что степень защиты позволяет это сделать. И цветовая температура именно этих светильников — 3000 кельвинов. Серия Tokyo представлена такими интересными моделями круглой формы двух диаметров, что позволяет их комбинировать, создавать интересные картины на стене и столбиками которые могут быть расположены вот также вдоль дорожек. Данная модель характеризуется тем, что способ подсветки у нее узколучевой. С помощью этой модели вы можете создавать рисунки, например, в проемах оконных или вот в здании, например, даже в помещении. Данная модель у нас имеется с цветом свечения красным, зеленым и синим, и также с цветовыми температурами 2700 и 6400 кельвинов. В июле мы ждем аналог этой модели в черном цвете, более компактной формы, с цветовыми температурами 3000-4000 кельвинов. И новая модель — это светильник, который к нам поступит тоже в середине июля, на экране вы видите световую картину, которая передает мощность 10 ватт, и состоит она из алюминия. Серия «Лос-Анджелес». Новинки этого сезона придут к нам в середине июля. Данная серия представлена столбиками квадратной круглой формы. На экране вы видите пока квадратные двух вариантов высоты на 40 и на 60 сантиметров. Также я вам сейчас продемонстрирую поближе. Это модель на 40 сантиметров. На столе вы видите картину небольшую, которую он передает. Изготовлен из алюминия. И мощность данных светильников 10 ватт. Круглые формы. Круглой формы будет на 60 сантиметров. Также в черном цвете и с мощностью 10 ватт. И новая модель — это светильник-венчающий для установки на столб мощностью 50 Вт. Также ожидаем поступления в июле-августе. Светильник выполнен из алюминия в черном цвете. Цветовая температура данного светильника — 5000 кельвинов. И перейдем к прожекторам. Многие уже знакомы, что в нашем ассортименте а, имеется большой выбор прожекторов, как линейных, так и круглой формы. С различной мощностью, с различным цветом свечения, различными цветовыми температурами. Хотелось бы обратить внимание, что зеленые RGB являются редкими достаточно, так что это также одно из преимуществ нашего ассортимента. А светильники... Могут быть установлены также, а светильник линейный также может а, работать и от контроллера. Данная модель у нас а, присутствует с мощностью 9, 12, 18 и 36 ватт. Данный светильник а, требует подключения также трансформаторов. А, трансформатор и контроллер у нас поставляются отдельно. Ну, вот, все есть наличие с помощью контроллера вы можете выбирать различные программы свечения данного светильника. И варианты подсветки вы видите на экране. Трутуарные светильники. В нашем ассортименте присутствуют трутуарные светильники как светодиодные, так и под лампу. Светодиодные также различных мощностей, широкая линейка. И также есть светильники на колышке светодиодные, мощностью 3, 6 и 12 ватт с различным цветом свечения и такими же а, вариантами, как RGB и зеленый. Степень защиты светильников IP65. Подводные светильники. В нашем ассортименте присутствуют довольно -таки редкие светильники, как для фонтанов с парогенератором, для установки также встраиваемым способом и светильники для бассейнов. Кроме того, присутствуют в ассортименте такие модели, как для установки в ландшафтных каких-то дизайнах, модели состоящие из пяти светильников и по одному различных мощностей. Их особенность в том, что регулируется угол свечения. Фонтаны. Перед вами варианты а, фонтанов а, и выполнения а, картин фонтанных. Также вы видите а, мощность фонтана, который вы видите сверху, это 50 ватт. И фонтан на 65 и на 80 Вт представляет данную фонтанную картину. А цвет свечения RGB и мультиколор. Beltlight. Beltlight стал уже актуальным товаром в течение всего года, не только новогодние гирлянды, как это было раньше. И в связи с этим у нас появились и новые лампы под Beltlight с цветами свечения различными, например, розовый, фиолетовый, оранжевый и также RGB-лампы с плавной и быстрой сменой цвета. Что касается Beltlight, у нас есть модели как в бобинах на 25-50 и на 100 метров, так и комплекты по 8 и 13 метров. Данные модели доступны в белом и в черном цвете. И варианты исполнения болтлайта, как я уже говорила, он может быть установлен и на верандах летних беседках, ну и естественно как гирлянда под Новый год. Что касается основного ассортимента, в принципе, на этом все. Пару слов хотелось бы сказать про наш каталог, который уже имеется в печатном виде и в электронном. Я думаю, что вы с ним уже успели ознакомиться. Так, ну, в принципе, на этом все. И я жду ваши вопросы. Если есть у кого-то вопросы, задавайте. Так, добрый день. Можно ли попросить презентацию? Я думаю, что запись вебинара точно можно будет получить. Насчет презентации я уточню. И если будет такая возможность, мы вам вышлем. Еще какие-то вопросы? А вебинары все проходят в системе Zoom? А, извините, что-то у вас было плохо слышно. Сейчас звук. А сейчас... Извините, можете повторить вопрос? Очень плохо слышно. Вот вебинар проходит в системе Zoom, к которой мы не можем подключиться. Угу. Передам... Можно ли рассылать <связать> уже вашу запись, да и все? Ну, я уточню этот момент, потому что обычно технических неполадок особо не возникало, поэтому мы стандартно проводим наши вебинары в системе Zoom. Если есть какие-то сложности с этим, тогда… Никакое количество человек? Ну, вообще было больше ста. Я уточню этот момент. Я хочу вас простроить. Система Zoom больше ста человек не подключает. Ну, есть расширенные аккаунты, насколько я знаю. Что-что еще раз? Расширенные возможности бывают, что больше ста человек можно подключить. Расширенные возможности бывают у тех, кто денег платит, наверное. Ну, а здесь бесплатная версия: 100 человек, и все, до свидания. Ну, тогда мы просим прощения за неудобство, что не получилось подключиться больше. Нет, мы немного не совсем не возражаем, не самое не возражаем. Просто как это избежать в дальнейшем. В дальнейшем. Значит, будем расширять аккаунт, либо переходить на другую платформу. Я вас понял, спасибо. Ответ чисто по-русски. Хорошо. Еще какие-то вопросы по поводу ассортимента? Так, по поводу проектной скидки и расчета. Вы можете обратиться к вашему менеджеру, и она уже предоставит вам информацию, кому лучше обратиться. Вайпро по новым названиям можно будет найти или только по артикулу. Так, а... Я думаю, что более точным будет поиск по артикулу или по названию модели. Возможно. А Давайте мы не понимаем, о чем вы говорите. Вопрос зачитываю из чата. А Вайпро по новым названиям Техно, Бостон, Майами можно будет найти или только по артикулу? Вот какой был вопрос. Отвечаю. Желательно искать по артикулу или по названию модели. Серии еще пока что могут быть не везде заведены. А они есть уже в ваших новых каталогах, которые мы сегодня получили? серии? Да, новинки тоже есть. Коллеги, есть ли еще вопросы? Да, скорее всего, нет. Так, спасибо за внимание. Если нет больше вопросов, тогда будем завершать наш вебинар. Если возникнут вопросы, можете задать их вашему менеджеру. Спасибо. Вам спасибо, до свидания.